Всем привет, с вами Росиксон и это свежий обзор на биржу OKX. Сегодня ответим с вами на вопрос, почему же все-таки биржа OKX, а не другие биржи. OKX это крупнейшая криптовалютная биржа, в рамках которой более 20 миллионов клиентов платформы из 200 стран осуществляют финансовые операции с токенами и фиатной валютой. Позиционирует себя надежной, безопасной криптобиржей для трейдеров, любого уровня подготовленности. Бенефициар веб-сайта и компания зарегистрирована на Сейшелах офшор. Доступно более 400 пар свыше 100 криптовалют, листинг которых перманентно расширяется за счет включения новых токенов. Поддерживает более 30 традиционных валют, включая российский рубль. Программное обеспечение две версии торгового терминала разработки. Спот торговля, маржинальный трейдинг, опционы, бессрочные свопы, дефайт, кредитование, майнинг. Тип ордеров аналогичный лимитные, маркет, триггер, трейл. Имеется внутри системный коин с тикером ОКБ на базе материнского блокчейна Окчейн. Пополнение депозита не облагается комиссией. Размер комиссии на вывод средств формируется относительно условий блокчейн-сети. Техподдержка 24 на 7 не сотрудничает с Странными, как правило. Для клиентов. Платформа доступна в трех вариантах. браузерной, дикстоп на версиях и в качестве приложения для мобильных устройств. OKX более ресурсоемкий проект, если сравнивать программное обеспечение торговой площадки с продуктами других крупных бирж. Удобный, интуитивно понятный, мультиязычный интерфейс. Среди 12 языков есть русский. Веб-дизайн, включая комплект информативных графиков. Разработки OKX близок к оформлению торговых площадок финансовых рынков, что также упрощает работу трейдера. Регистрация и безопасность. Авторизация учетной записи типичная. Следует указать действующий номер телефона или e-mail, цифры, зарегистрироваться, главное выбрать пароль и не забыть поставить аутификатор. Также по ссылочке в описании будет мой телеканал, где много всего интересного, где я рассказываю о том, что делаю. И будет ссылка на регистрацию на бирже OKX. Зарегистрировавшись, по которой вы получите бонусы и, самое главное, скидку на торговую комиссию, вы сможете экономить довольно весомые суммы. Плюсы биржи. Хорошая ликвидность входит в топ лучших бирж мира. Отсутствие комиссии при пополнении депозита и очень маленькие комиссии при выводе средств. Безопасность. То, что можно торговать огромное количество пар торговых, более 600 Низкие комиссии, как я уже говорил. Поддержка традиционной валюты и маржинальный трейдинг. Вот примерно так. Всем спасибо за просмотр. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Всем удачи и будьте аккуратны. Не забудьте регистрироваться по ссылке в описании.